Приветствую всех. Jobschool, с вами я, все еще Достон. И в этом уроке на нашем курсе мы научимся, как приглашать кого-то куда-то. То есть, когда вы хотите кого-то пригласить на английском языке в кино или еще куда-то, как же сделать это, чтобы было это чтобы это звучало положительно, чтобы это звучало к месту. Это очень важно, я надеюсь, и этот урок поможет вам в общении, и также вы можете использовать это везде. Давайте же начнем наш урок. Помните, в прошлом уроке, если кто был, мы разговаривали, учились разговаривать по телефону, да? И также можем, например, позвонить человеку и куда-то пригласить для того, чтобы это сделать. Например, если вы человека немного знаете, хорошо, да, вы, например, можете сразу у него спросить. Uh, do you want to go? И какое-то место, например. Какое мы можем место сказать? Do you want to go? To the Do you want to go to the... какое-то место, да? Place. Mm -hmm. uh, и, например, какое-то время, например, можем сказать. This — на этой неделе. So this weekend. Mm -hmm. Какие дни входят в uh -huh. uh -huh. <coughs> Суббота и воскресенье. Суббота и воскресенье. у нас воскресенье. Суббота ага. воскресенье. Суббота и воскресенье. и воскресенье. Какой uh, место. Например. Какое то mm -hmm. любимое место? Uh, maybe mm -hmm. restaurant or ресторан, yeah, cinema mm. or theater, theater. Do you want to go to the restaurant this mm -hmm. with me? Yes, sure. Например, <laughs> могу сказать да. Uh, здесь можно, да? Да, конечно. Да, yes, sure. Если, конечно же, да. Если вы с человеком не, не так близко знакомы, вместо mm -hmm. того, чтобы сразу куда-то его звать, нужно немножко подойти к нему. Я имею в виду, что начать как-то разговор об этом. Например, вы можете спросить, занят ли он, да, какие-то планы есть у него на выходные. Как это мы можем задать этот вопрос? Тоже вопрос сначала идет, mm -hmm. да? Do you have any какие-либо планы? На выходные. Plans? Any plans? Any plans? И давайте представим, что вы отвечаете на это. Давай... Эркин. Uh, Эркин, да. Эркин, uh, давай скажем, что ты не можешь uh -huh. пойти. Uh, как ты можешь сказать это? Чтобы не говорить no, как можно, uh -huh. это более polite, да, более uh -huh. вежливо. Нет сказать. Или It's я точно fine, не but... уверен, да? мне если нет времени, там я, там sure или, sorry, там, да, Извиниться, чтобы не обижался человек. Uh -huh. Uh -huh, И если, если человек может вам ответить, да, если у него есть время, он может сказать, например, да, вы спросили, в какие дни он свободен, например, mm -hmm. он может сказать oh, um, I think I что-то у меня есть, я должен встретиться с друзьями, например, в пятницу, да, он Friday, uh, там, I'm going out with my friends. Mm -hmm. И если он скажет uh, I'm not doing anything on Sunday, это означает что? Он свободен. он свободен. He's free. He's free. He's free. Да, он свободен. I'm not not doing anything. Да? Значит, это означает я свободен. Uh -huh. Uh -huh. Это означает I'm free. Да, и также у нас есть uh, такая фраза, как uh, do you feel like coming along. Это означает do you feel like. Это выражение у нас есть uh -huh. так, например, вы дальше, дальше продолжаете диалог. Do you, feel, do you feel like coming along? То есть хотел бы, да. Uh, do you feel like? Вот у нас означает то же самое, как uh, do you want, да? Здесь мы уже использовали do you want, и можем сказать, например, do you feel like coming along? А, вот, и как теперь ответить на этот вопрос, Как вы думаете, если вы хотите Наверное, I feel like ну, Да, можно сказать, да, это, это звучит классно, это звучит круто, я бы с удовольствием пошел uh, Это звучит... It sounds great, yeah, yeah, it sounds great. Uh, Да, конечно же, я хотел бы с вами пойти, mm. да И там можете продолжить и уже обговорить точно какое-то место, да Это так would you like? Да, да, да, что-то типа такого. Do, do you feel like? Хотел бы ты, да, то же самое, да. Uh, да. И дальше можете уточнить, конечно же, время. And what time или where, да, чтобы не искать друг друга. What time and where? Mm. Давайте теперь откажем человеку, чтобы это тоже oh. звучало не так уж грубо. Еще раз давайте что-то придумаем. I don't feel like? Да-да, I don't feel... Uh, да, у меня... Я не уверен, да, еще раз. I'm not, I'm not, sure, not sure. I'm not sure. Uh, какую-то sure. придумать... Uh, да, отговорку какую-то. <laughs> что, например, ты придумала бы? Отговорка, mm -hmm. чтобы отвязаться от другого человека. <laughs> <laughs> То, что я занята. Что uh я? -huh. <laughs> so, yeah. uh -huh. Скажи лучше, давай потом встретимся как yeah. I'm busy, real, I'm really busy, да, я очень занят See you yeah. later See you later? Можно сказать, например, да, мы изучали фразу Помнишь, catch you later, да? Можно сказать, не catch you, а let's, да, давай Let's catch up, да, let's Catch up later Catch, да, catch up, то же самое, как catch you later, catch up later да, мы как-то потом встретимся. Да, даже если это неправда, даже если у вас э, нет yeah. ничего делать, просто это приятнее, чем просто услышать «нет». Да? Yeah. Mm -hmm. Это звучит более а, mm -hmm. да, естественно. да, Это не, не очень грубо, а, и не очень сухо, как «но». Надеюсь, сегодняшний урок помог вам придать более уверенности, когда вы должны кого-то пригласить куда-то, формально или неформально. И также не забывайте смотреть предыдущие уроки, связанные с грамматикой, Uh, и также uh, разборы фильмов и сериалов на английском языке. Все будет uh, здесь and, uh, в плейлисте. Uh, да, uh, мы с вами увидимся на следующей неделе. See you next week. Bye bye.